ССЭК, экспресс, супер, современный, эффективный курс. English, хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Питера Грубатюкс. Сегодня у нас краткие фразы на английском. Итак, дорогие друзья, нам необходимо перевести на английский язык предложение. Неужели она истратила все деньги? Неужели переводится как can? Can? Что означает глагол can? Глагол can означает я могу, я умею, она может, она умеет, они могут. Они умеют, они не могут, они не имеют, не, э, э, они не могут, они не умеют. Это все кен. Кен это настоящее время. Значит, хотя мы смотрим на это предложение, она истратила все деньги, если так, с точки зрения русского, она истратила все деньги, это прошедшее время. Так? Так. Но в английском языке это не прошедшее время. Это время, завершенное в данном случае. Почему? Потому что мы видим глагол to have вот здесь. To have to have spent. Что такое spend? И глагол spend to spend в настоящем времени. Тратить время, тратить деньги или проводить время. Spend. У него есть вторая форма и третья форма. Вторая и третья совпадает. Spend. Spend – это третья форма, потому что глагол spend, он имеет три формы. И поскольку здесь perfect, поэтому используется глагол have обязательно. И основной глагол тратить, проводить, истратить – это вот превращенный или колонка неправильного глагола – третьей форме поэтому необходимо помнить, что такие э, предложения можно формировать в настоящем времени, если это относится к настоящему моменту времени, если мы разговариваем с кем-то, о ком-то разговариваем об нем э, об, разговариваем или о ней разговариваем доп, допустим, неужели она потеряла все деньги она she have spent, have spent. у нее потеряны все деньги spent это потеряно, потеряны вот have spent оказывается то, что это относится к настоящему момент, моменту времени такие конструкции надо понимать надо помнить самое главное, что после местоимения she глагол have пишется spent не has spent, а have spent have spent. но только вот это неужели только в вопросительных предложениях все используется вот. и в настоящем времени здесь результат, неужели она истратила все деньги can she have spent all the money потому что вот здесь это не результат она знает вашу сестру неужели он знает вашу сестру это не результат. Это обычное предложение с использованием модального глагола can в настоящем времени. А вот здесь. Неужели он забыл ваш адрес? Это результат. Неужели она потеряла вашу книгу? Это результат. Неужели он простудился? Это результат. Неужели она истратила все деньги? Это результат. Поэтому здесь везде используется глагол have. Видите? Have. Have. Have. И глаголы основные, ну, здесь забывать, здесь терять, здесь простудиться. Они все идут, если глаголы неправильные, то идет третья колонка неправильных глаголов. Кот, вот буквально, вот простудился. Кстати, неужели он простудился? Буквально это означает поймать холод. Поймать холод. Вот, видите, глагол кот, тоже глагол неправильный. Кэч кот кот Поймал буквально. кот и Поймал холод. Ну, буквально простудился. Help говорит, что это настоящее время, что это результат, что это perfect. Но чтобы понимать, что это относится к настоящему моменту времени. Can he? Если can, значит это настоящее время. Если бы было could, то все, это совершенно другое. Код это прошедшее время. Значит мог бы он поймать э, холод смог бы он поймать холод это, если это вопросительное предложение и здесь стояло код а здесь can he have got a cold неужели он простудился have говорит о том что have got говорит о том что это результат что это уже имеет э, смысл как, законченный он простудился она потеряла have lost он забыл have forgotten forgot, забывать forgotten, тоже глагол неправильно forget, forgot и forgotten ничего страшного нет, поработайте над такими предложениями и я думаю, что у вас все получится дорогие друзья, я с вами прощаюсь вы были на канале Питер Горбатюкс подписывайтесь на мой канал делайте видео комментарии. Я желаю вам всяческих успехов. See you later. Всего доброго. Пока.